Всем привет! Спасибо огромное, что вы меня смотрите и комментируете. Также я хотела напомнить, что на моем канале продолжается розыгрыш денежных призов. Со всеми условиями розыгрыша вы можете ознакомиться на моем канале. Ссылочку я оставляю в описании под видео. Поэтому не стесняйтесь, заходите и участвуйте. От себя лично я хочу пожелать всем участникам только... Удачи. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Берем чай, кофе. У меня сегодня кофе. Кофе я люблю с молочком. Секундочку. И поехали. Подходит к менту девушка легкого поведения и спрашивает. Слушай, одолжи мне фуражку свою. Я тебе через час верну штуку баксов в придачу дам. Но мент так подумал, подумал, снял, отдал. Через час девушка легкого поведения возвращает ему фуражку и в придачу тысячу баксов. Мент, слушай, а зачем тебе фуражка-то нужна была? Она... Да вон там, видишь, джип стоит. Там парни такие крутые сидят. Захотели мента натянуть. Ну, я одела фуражку, вроде как ментом была. Сколько они тебе заплатили-то? Она. Пять тысяч баксов. Мент. Блин! Да за такие деньги я бы сам с ними договорился.